и последний раз, пожалуйста, в этой сессии, в 2015 году, пишет, что мы чтобы мы могли проводить.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 А вы посмотрите, какая красная, какие грустные виды, а у нас синка А посмотрите, посмотрите, пожалуйста, какие носы стоят красивые. Она куста. Посмотрите, как паутинка на гоше, это так И серебрица, серебрица на фонасе разноцветными, разноцветным, раз, разноцветным серебром. А птица. Хорошо, влияние на себя между людьми Но и и для нас, молодых, это казалось сплошным Ведь три месяца, с упрано, то, что ребята осваивали военную дисциплину И изучали военную технику, не просто, но и противники. В вам милая, не могу иначе. Стоите мне, говорила, пожелаю Мать, а ты любил когда-нибудь вот так по-настоящему, что в клуб сводило и сердце из круги mm -hmm. Да нет, сколько помню себя, сиротой был просто чужих людям, зарабатываются на А бывает, когда на намаешься, идешь домой, да? и выбор не может быть. Только тоже было. И я, наверное, хотя мне нравились, девчонки, не, не, не только из нашей деревья, но и из соседнего сила торча особенно одна вся такая ладная, росточка маленькая, а стройная, словно статуя, пойдем и на речку купаться, а она, косточку ее распустит, она, она вся бьется, распускается, словно русалка из кассы. А с чем девчонок держался в как я ее раньше не заметил? О, Александр, она ведь ради меня только в деревне там шастал ты тоже не нас стояли собирали я с мама стоял, прощался, а потом как крикнули команду по подходам, а она подбежала и говорит, любый воюй, на силу вырвался, даже с ломанием не возвращалась. Сел я и поехал, он назад поворачивался. Будет используете... строиться. В общем, на полной команда «Гонзбук! Гонзбук! Все вне! Сгубы! занять за вороту!» Из с воротом в черные везда, в то, чтобы он не видит, он не Ну и в зону, разрывающийся всталяна, встал, Ну, а с без но если бы не скидки, гоняющиеся заветом, заветом радости, танцплатывая козлы подъема для неразрушенных состав поезда, можно было подумать, и все, случившись, все, все. из-за шелой роман, где он ночи, Gracias. И так же его сердце, когда совсем я, далеко от того, в далеком половине не потерялись, он вдруг не видит и закрыл, выживый, и на лакушке. Жизнь не пожелала на но все в общей степени, только ее и без степени А гнуха просто вспахнула, а после того, как звук I promise like what would Она затянулась, она не затянулась. Она же все заняла. Деньги, расти, какая у тебя? Ну, все, просто отступает, просто... Вот это, это, это, это, это, это, I'm <laughs> not И живем долгое, и счастливо, за то и другое. Вы у меня появились, мои золотые ночи. Ну, вроде бы все. Ну что, ребята, а? пойдите, наверное, собирайте лепочки. А я просто и как она Ну, какая же здесь стандартная с Божьей?